Тут это самое, сказали, что это семь жертв, не, ну, семь пострадавших все-таки есть, а, вот по этой бомбе Климова, порядка это... трюпу. Да. А? Это наши хера, чат. А зачем наши? Вот так М -м -м. Да. Просто, ну, тут поговорили про потому что там все очищено, так-то... Получится, что они вчера еще, не знаю, да. типа так делают для того, чтобы шла хоть ха и вот поэтому не типа, подают. Mm -hmm. yeah. Я поняла. Ну, mm. no, хотя это уже как-то легче от этого даже, ну, как-то, что, yeah. не знаю, как-то легче. Ну, с начальника он поговорили, а они сказали, типа это так и есть. Uh -huh. Такая же херня была и в Чеченскую войну. Uh -huh. Плассиры взрывали, типа, в Москве, а типа, что строители, на самом деле, это очень дождь. Uh -huh. вот. вот Просто никак они не могли до себя отстреливать. Такого расстояния да до... Я тоже думаю, что это ну это огромное.